Благодаря усилиям нынешнего ректора Ишака Аптаковича Кафорова, здесь он присутствует, и его команды, была исполнена последняя их воля быть похороненными рядом друг с другом в окружении любизных им сердце инструментов.